Снова ну всем привет, с вами Соня. Наконец добралась до персонажа, которого я уже давно, еще в августе, пообещала сделать для одной из моих подписчиц. Этим персонажем является Эдвард Руки-ножницы, главный герой одноименного фильма Тима Бертона. Эдвард это автоматон, живая механическая кукла, которого создал пожилой изобретатель. Изначально Эдвард был сделан изобретателем как механический садовник поэтому вместо пальцев рук у него были лезвия, напоминающие лезвия ножниц. Изобретатель не успел доделать его руки, и у Эдварда вместо пальцев рук так и остались лезвия. Мы не приступали к созданию этого персонажа так долго, потому что к тому моменту у нас уже были другие планы. И потому что для этого персонажа нужно было создать несколько довольно сложных дополнительных материалов. Два костюма и прическу. Мы думали, что это надолго затянется, и отложили его создание на несколько месяцев. Внешности Эдварда не пришлось создавать заново, поскольку у нас уже был создан персонаж Джек Воробей, а обоих этих героев сыграл Джонни Депп. Когда я создавала Джека Воробья из шляпника, пришлось его немного откорректировать. Так и в этом случае нужно было всего лишь немного приподнять брови, поменять грим и надеть на него другой костюм. На создание нарядов и деталей внешности ушло довольно много времени. Но создавать их было несколько проще, чем я ожидала. За исключением прически. У нее довольно сложная конфигурация, много торчащих и спутанных прядей, и было трудно сделать ее похожей. Прическу сделали в альфа-стиле. Нужно было сделать много прядей, и придать им разную форму. Пришлось повозиться с ней. Для Эдварда мы сделали два костюма. Один обычный. Черный кожаный костюм с множеством ремней и руками с лезвиями от ножниц вместо пальцев. У некоторых из них мы сделали кольца, как у обычных ножниц. Создали его, изменив игровой костюм. Заменили пальцы лезвиями, переделали форму Меша и сделали новую текстуру. Этот костюм является телом Эдварда. Второй наряд – это тот же костюм, но с надетыми поверх него рубашкой и штанами, которые его одела приютившая его миссис Бокс. Кроме этих предметов одежды, я создала для нашего персонажа шрамы. Я старалась расположить их так же, как и в фильме. Также были сделаны перекраска для одной из игровых причесок и изменены форма и текстура ботинок. Вот, в общем-то, и все предметы, которые мы создали для него. Кроме процесса создания Эдварда, я сняла несколько сценок. И в некоторых из них вы увидите других персонажей. Джека Воробья, Безумного Шляпника и Чеширского Кота. А сейчас я хочу пожелать вам приятного просмотра. Если вам понравится это видео, делитесь им с друзьями и ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся интересные видео по играм The Sims 3 и The Sims 4. И вы не хотите пропустить новых видеороликов. До встречи в следующем видео. Bye! Whipster, Chalky, Famoosh, Sparfersh, Orgietah, Beans, uh -huh. Four Bs, Flips, Pueva, Hush, <laughs> Nah, Descos, <laughs> Gibara, um, The Fool, Ubnete, Unga, Habare, Subah Habare, Noomfra. Hey! Yumbala, Meh, yeah, nizzy! Chabender King! Hanukklaz! Oh! Vina! <laughs> <laughs> oh! <laughs> <laughs> <laughs>